Всем привет! Досмотри до конца, ведь в конце этого крутого видоса тебе ждут подарки от Сани Кота. Друзья, наконец-то решилось, где я буду устанавливать мировой рекорд. Мероприятие будет проходить на международной тату-конвенции TATU United, Москва, 13-14 сентября. Ссылку на фестиваль, конечно же, оставляю в описании. Переходите, изучайте, а самое главное, покупайте билеты, друзья. Это уже пятая конвенция, проводимая нашими большими друзьями, компании Tatu Market. Четыре предыдущих конвенции команда проводила под брендом TatuVic, но сейчас она значительно усилена, а это значит, что конвенция будет мощнее и круче. Мы участвовали на предыдущих двух конвенциях, а на этой попытаемся установить мировой рекорд. Если не в курсе рекорда, то я буду делать татуировки без остановки разным людям на протяжении 60 часов. А если находишься частью мирового рекорда, попасть ко мне на сеанс, то скорее не в директ, мест ограничено. Ссылку на инстаграм дополнительно оставляю в описании. Татуировку будем делать в моей стилистике в объеме одного сеанса. Конечно же, все это дело будем снимать, моя команда готовится вместе со мной. Все собранные средства с каждого клиента пойдут нуждающимся детям в фонд Хабенского. Поэтому ты можешь не просто стать частью мирового рекорда, а еще помочь больному ребенку. А для вас, друзья, у меня есть подарки. Я подарю два билета на Тату Юнайтед своим подписчикам. Ведь помимо установки рекорда, посетителей и мастеров ждут очень много развлечений, таких как иностранные гости, денежные призы, бесплатные татуировки, арт-аукционы, бесплатные боксы на конвенции 2020 года для всех первых мест. Я буду участвовать и выставляться. Плюс адекватная номинация и открытое судейство. И, конечно же, более удобный рабочий процесс. Как всегда, мероприятие пройдет при поддержке лучших брендов в сфере татуировки. World Famous, Quadron, Radiant, Blend. Тату Ревайв, Эскалибур. есть еще один подарок, друзья. Я подарю своему подписчику свою любимую тату-машинку. Я отработал этой малышкой год, отправил ее на полное ТО, мне заменили некоторые комплектующие, и сейчас эта машинка работает просто идеально. Ну вот как новенькая. Это Директ Драйв от Flatblood. Я работал этой тачкой как с картриджами, так и с премейдами. Как с толстыми контурами, так и с плотными покрасами. Конечно же... Она подает в коллекцию опытному мастеру, так и новичку, для того, чтобы начать свою карьеру. И вот у нас есть три приза. Первое место, тату-машинка. Второе место, билет на Tatu United, плюс мой личный принт. Третье место, это еще один билет на конвенцию Tatu United. Для того, чтобы поучаствовать, нужно всего лишь поставить лайк этому видео. Конечно же, быть подписанным на наш YouTube-канал и в комментариях Написать хэштег хочу тачку от кота, но вы все знаете, друзья, обязательно, но ну просто обязательно указывайте в свои соцсети, потому что иначе я не смогу с вами связаться и отправить им эту тачку. А отправить я, я готов в любую точку света, поэтому участвуйте все, у каждого из вас есть шанс выиграть эту малышку. А 7 сентября в 19:00 я проведу стрим на нашем YouTube канале, пообщаюсь с вами, отвечу на все ваши вопросы и, конечно же, подарю наши подарки. До скорых встреч, друзья. Пока.